Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Это чехол из эко-кожи для телефона Asus ZenFone Max Pro M1. То есть вот в данной версии. То есть у меня есть распаковка чехла бампера на канале. То есть кому есть необходимость подобрать посмотреть то есть можете посмотреть и увидеть так ну и поставляется чехольчик вот в таком виде есть, соответственно шел из китая достаточно продолжительного времени около месяца так ну и внутри у нас находится сам чехол дальше тут поролончик для прокладки и есть шнурок для крепежа его в данном варианте то есть ну и как видим выполнен достаточно все качественно то есть строчки достаточно прямые сшиты есть, есть отдел для различной мелочевки в том числе различных карточек то есть можно сюда всовывать так, ну и давайте посмотрим, как у нас сюда умещается наш смартфон Asus. Так, достаем его из бампера. Так, внутри находится силиконовый туда утапливается так ну и дальше здесь к сожалению то есть не защищены кнопки то есть как видим доступ есть выключение так дальше снизу отверстия все доступны в том числе и динамиков и микрофона, ну и для зарядки, и для с половиной дюйма ушей. Так, ну и здесь тоже сверху динамик доступен. Так, в случае чего можно вот устанавливать таким образом для просмотра различного медиа-контента, то есть использовать как приставку, э, подставку. Фирма, кстати, ТТ Гоугул, такая веселая фирма. Хотя есть и на Кстати, ссылки на те, на этот и на другие, будут внизу видео для всех желающих, кого это заинтересует. Так, ну и есть урок. Для того, чтобы удобно было его носить, кто еще не забыл те времена, когда у нас телефоны были вот с такими шнурками, ну и вот в таком виде это все делается. Так, еще раз повторяю, то есть это кожа, эко-кожа, то есть не натуральная, ну хотя сделана вроде как под натуральную. Ну, эко-кожа. Да, кстати, с обратной стороны окна открыты для фотокамеры и для отпечатков пальцев. То есть, ну единственное, то есть здесь с углублением надо доставать. Так, ну и давайте посмотрим. То есть, как видим, ничего не мешает для съемки. То есть, отверстия достаточно. Для использования. Так, вот такой вот чехол. Для смартфона. Asus Zenfone Max Pro M1 то есть ну и 602 версии есть еще и 601 то есть подходит Так, всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания!